Привет, автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. Ну что ж, идет день 17 все нормально. Вот, э, жидкость пил, как и говорил, э, еды нет никакой, вообще, от слова совсем. Э, хотелось бы поделиться некоторым моментом по томатному соку. да? Вот Я попил его как-то, ну, выпил сколько? Литр, наверное, в течение дня. И вот если на соках и квасе по большому в туалет я не ходил то вот с томатного сока сходил где-то через пару дней попробовал еще попить и та же история то есть вот томатный сок это, это уже старее еда друзья так что томатный сок я пить тоже не буду больше вот будем пить обычные простые осветленные соки без мякоти без всего понятно что это не натуральные соки понятно там сахар там подкрашенный да. Ну, вот как-то так пока. Ну, и класс. Вот. Это вот то, что касается питания. С энергией все нормально. Вот. Потихонечку подтягиваюсь. Вот. Результаты не падают. Все хорошо. Энергия есть. Вот. Ну, ощущаю себя отлично. Вот. ну День 17. Завтра будет 18. Это было, да? А вот что будет дальше? Ну, пока в планах, я уже говорил, 40 дней. Ну, вот эта цифра, она как бы стоит. 40-дневный пост. Посмотрим. Вот. А дальше пока не загадываю, пока не загадываю, возможно, откачусь, возможно пойду дальше. Посмотрим. Будет 40 дней, там скажу. У нас еще впереди почти две недели. А, ну и несколько мыслей. Мыслей, которые приходят, соответственно, куда без этого. Вот приходят и все. Тем более вы задаете вопросы те или иные. Вот. Ну, по вселенной, да, ну, недавно Виктор Григорьевич Катющик заявил, очень пафосное заявление сделал о том, что все лохи, кроме я. Вот так, не много и немало сел И слово именно вот такое он подобрал. Лохи. Все лохи. Ну, как он говорит, не я, ну, кто думает не так, как я. То есть, кто не пользуется научным методом. Ну, то есть, он единственный им пользуется. Вот, как он его применяет к вселенной, я не знаю, потому что здесь вот научный метод Вселенной, нужны эксперименты, а у него их нет. Он может только опираться на ту информацию, которую, скажем, дают космонавты с орбиты. Да? А, а что они дают? Он проверить-то ее может? Нет. Проверить он ее сам не может. Он сам лично этот эксперимент поставить не может. Если не можешь поставить эксперимент, о чем ты можешь вообще думать? О каком научном методе? Вот. Это если логически да. Вот разбираться с тем, что он говорит. А, ну, в общем-то... Здесь пока вселенной все. Хотел бы немножко по политике пройтись. То, что кто нужен в любой стране. Вот. Но ну, Мы возьмем нашу, здесь живем, да, в России. Вот. Им нужен либо раб божий, либо кредитный раб. Свободный человек им не нужен. Им не нужен человек, который кидает банки. Да? Если у вас в голове сидит мысль, что я могу швырять банки. Нет, такой гражданин им не нужен. Им они прививают, вот именно чувство долга, да, через ту же Библию, кстати, раб Божий, да, кесарю, кесарю, это же а, прививка, кесарю, кесарю, отдайте долг, и не грешите, да, как говорится, то есть вот вам и все грехи здесь, и все остальное, то есть никакого свободолюбия, ну, повторяюсь уже, повторяюсь, да, раб Божий или кредитный раб, Но свободомыслящего человека, нет, им не нужен, что еще, встречаю на ю некоторые вопросы не ко мне лично а вообще по поводу электроприборов и автономии что они могут помочь войти в автономию друзья тут понимаете какой вопрос вот все вообще все электроприборы не только связанные с этим вот, вообще все это электричество это довольно не область я об этом скажу чуть позже а пока вот приборы которые влияют на человека это по сути по сути исследование, эксперимент в полевых условиях и причем за наши же деньги. То есть на нас ставят эксперимент за наши же деньги. Вот люди, которые их придумывают, возможно, они гении, возможно, они гении и только э, их приборы несут только добро. А если нет? А если нет? А эксперимент уже стоит. Эксперимент уже поставлен. Мы уже заплатили деньги. Пользуйтесь прибором. Э, принесет ли это вам пользу? Ну хорошо, если так. Ну вот. Э, Понимаете, есть такой момент, как репродуктивная функция. Вы уверены, что вот эти все приборы электричества ее не угнетают. А захотите иметь детей. Вот сегодня я уже говорил, вот у нас на всем земном шаре, на всем, повторяю, вот, вопрос о воспроизводстве людей, где-то да, рождения, он очень жестко стоит, очень четко стоит. То есть вымирает человечество, да. В том числе и Китай. Кто-то думает, в Китае нет. Я повторяю, есть еще вопрос с Индией и Африкой. Я, ну, подозреваю, что там та же история. Вот. Но пока оставим их в стороночке. Возможно, там у них еще более-менее с этим хорошо. Вот. А весь остальной мир вымирает. И кто сказал, что это нет электричества? Кто может это с уверенностью сказать? Думаю, никто. Вот. Ну, нет пока таких данных. Так что вот такой вопрос. Я не говорю, что нужно от всего отказываться. Нет, просто вы должны понимать, это вопрос выбора. Всегда стоит вопрос выбора, будете вы использовать или нет. Если будете, вы должны четко понимать, что вот этот выбор, у вас нет данных, вы его используете, любой прибор, на свой страх и риск, чтобы потом не было жалоб. Вот если вы этот выбор сделали осознанно, ну тогда вот используйте. А Если не осознанно, ну, будут у вас, конечно же, потом жалобы, все виноваты, кроме я, меня не предупредили и так далее, и так далее. Но в отличие от Америки, скажем, да, у них это практикуется на юридическом уровне, они там подают, любят подавать различные иски, засуживают людей. А у нас вот такое вот не прокатит, даже если вы кого-то засудите, то это будут копейки. Вот такие мысли на сегодняшний день. Я иду дальше, задавайте вопросы, рассмотрим их в других выпусках. Всего доброго! Пока.